Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! За один день на трейдинге я заработал 150 долларов. Сегодня я вам покажу все свои сделки, максимально подробно разберу каждую из них. Также покажу монету, в которую сегодня буду инвестировать. А я вам напомню, это уже 82 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту каждый день по 25 долларов первую свою сделку я открывал по инструменту дэш, в стакане спота видел относительно крупную плотность на 2000 монет, также я лично в этом месте хотел уже заходить в пробой этого уровня но все-таки решил немножко подождать также я увидел то, что цена у нас начала консолидироваться, зажиматься в некий треугольник на 5-минутном графике поэтому довольно-таки точка для входа была неплохой, потому что есть у нас относительно крупная плотность видим то, что можно зайти в пробой этих уровней, все смотрится, я бы сказал даже очень неплохо, в это время я про Параллельно нахожу еще одну интересную ситуацию, только уже по другой монете, по монетке Оны. В стакане спота видим крупную плотность на полтора миллиона монет, это уже довольно-таки крупная плотность для данного инструмента. По теханализу здесь абсолютно ничего интересного не было, я просто решил зайти от плотности и уже выждать какое-то хорошее движение. Возможно, можно выждать было движение до этого наклонного уровня сопротивления по этим минимумам и возможно уже можно было вообще вытянуть до этих уровней если мы бы там постоянно переносили стоп-лосс за пятиминутные свечки можно было бы вытянуть какое-то хорошее движение в данной ситуации у нас на самом деле идет хорошее движение вниз, можно было на этой сделке уже забрать 17 долларов, уже очень даже смотрится неплохо. Также, ребята, вы меня как-то просили рассказать про кластера, я, возможно, расскажу об этом уже в следующем видео. Поэтому не забывайте подписываться, потому что 50% людей смотрят ролики без подписки. По этой сделке уже 21 доллар плюс, но, как я помню, я нашел еще одну сделку параллельно. И как вы видите, у меня пропадает уже сделка по дэшу, да, пошел здесь уже вот такой вот импульс, плотность разобрали и цена улетает летело на понижение. Я стоял лично за плотностью, то есть стоп-лосс у меня был за плотностью. Поэтому, ребят, плотности бывают разбирают, минуса тоже должны быть в торговле. По монетке Оны какая ситуация? Тут смотрите, как только цена улетела на понижение, я решил уже после перенести стоп-лосс. Но также параллельно еще нахожу интересную ситуацию по монетке Риф. Тут также все смотрелось довольно-таки неплохо. Цена подходила к этому уровню уже не один раз. И также я вижу крупную плотность немного пониже. Поэтому можно было вполне дать какой-то импульс до этой плотности и дальше уже взять разворот от этой плотности как вы знаете у меня если я захожу в пробой стоп лосс примерно 04 процента но это уже надо все смотреть по ситуации к этому уровню мы подходили уже не один раз какой-то там супер активности не было я видел только то что btc валился вниз да ну и собственно должны были альты за ним потянуться конечно не всем но во всяком случае можно было ожидать какого-то хорошего движения я зашел сразу закинул стоп лосс на 04 процента все как обычно по ситуации тут я также начал переносить Сид стоп-лосс и смотрите, какая обидная ситуация. То, что по этому инструменту, по рифу, как раз-таки пошел откат именно к этому вот уровню, да. И то есть меня выбило, но дальше пошел очень огромный пробой. Я вот уже начал задумываться, потому что очень много сделок у меня выбиваются по стоп-лоссу именно в 0.4%. С этим я буду что-то делать, потом более подробно уже вам расскажу. По этой ситуации, тут я, короче, переношу стоп-лосс за 5-минутную свечку. Возможно, этого нужно было не делать. И вообще, надо себя отучить перетаскивать эти э, стоп-лоссы. Если у нас идет хорошее движение, надо вытаскивать, фиксироваться частично. Я все-таки хотел вытянуть прям... Максимум ситуации, да, и за 5 минутки кидаете стоп-лосс. Это также, ребят, такая моя небольшая ошибка. Вы это вот учитывайте уже в своей торговле. То есть, если вы открылись от плотности, все, стойте, смотрите, как цена пробивает уровни. Если там идут и по кластерам эти заполнения, ну да, возможно, тогда нужно выйти из сделки. Если никаких заполнений нет, цена себе спокойненько падает, вытаскивайте просто максимум. По этой ситуации цена отрастает, и здесь у меня сделка закрывается уже по стоп-лоссу в небольшой плюс. Теперь давайте вам покажу. Эти сделки по дневнику трейдера. Вот как сделка выглядела по Dash. Как вы помните, у нас плотность разобрали. Здесь очень хорошо это все отображается. Четко видно, то, что цена у нас зажималась в треугольник. И рано или поздно у нас был бы выход в какую-либо из сторон. Если мы здесь с вами обратим внимание, есть у нас уровень сопротивления, есть у нас, опять же, уровень поддержки, четко отступились и цена дальше улетела на понижение. Поэтому я бы сказал, грамотная максимальная сделка, системный минус, все, как иногда бывает в ситуациях. Следующая сделка по инструменту RIF. Как вы помните, я там заходил в пробой с 0,4%. И как вы видите, меня просто вот высадили с этого пробоя, да, и потом хорошее пошло импульсивное движение вниз. То есть можно было спокойно... Заработать около 50 долларов Следующая сделка по инструменту он, Как вы помните, я там заходил от плотности Перенес стоп-лосс И как вы видите, можно было выжать просто огромнейшее движение Теперь давайте посмотрим тогда по результатам Получается по монетке он у нас плюс 12 долларов По риф у нас минус 12 долларов И по дэшу у нас получается также минус 10 долларов. Так, давайте разбирать тогда уже следующую сделку. Следующая сделка у меня была открыта по инструменту ONT. Также неплохая ситуация. Здесь уже была довольно-таки повышенная активность по стакану спота. Также у нас была активность на стакане фьючерсов. И если смотреть на график, здесь давайте выберу белый цвет, чтобы было более видно. Цена подходила к этому уровню дважды и я заходил в этот пробой. У нас также здесь такое было довольно-таки повышение объемов, поэтому вполне все смотрелось на пробой этого уровня. Плюс, как мы с вами видим, у нас кластер здесь набился более всего, поэтому здесь уже, грубо говоря, была такая зона... Сопротивление, можно сказать, от которой можно было уже, ну, такая дополнительная вероятность, что ли, в данной ситуации открыть сделку именно в пробой этого самого уровня. Цена немножко откатывает, в этот раз я уже все-таки решил не ставить стоп лосс на 0,4%, потому что, как вы помните по прошлым ситуациям, я уже очень много понял своих ошибок и выжидал какого-то движения. Сразу раскинул сетку, по которой буду фиксироваться, на самом деле у нас пошло хорошее движение, если бы у меня был стоп лосс 0,4%, вероятнее всего бы меня опять же высадили в самом начале этого движения Ну, все получается здесь довольно таки грамотно здесь мне также приходит еще уведомление э, о TradingView, то что у нас появляется ситуация по инструменту кьютом это та монетка которую я больше всего верю конечно в долгосрок. в общем какая здесь ситуация точно такая как и предыдущая к этому уровню мы уже грубо говоря подходили трижды также у нас повышалась какая-то активность по стаканам не скажу то что она была сверх какой то огромной здесь больше влияло то что биток у нас валился да то есть BTC. И, собственно, за ним также валились альты. Но альты стояли на неких уровнях, за которыми возможно было скопление стоп-лоссов, на которых можно было ставить и некое хорошее движение. Но я вам скажу, это не те пробои, которых я бы хотел видеть. Это не были какие-то импульсы на стоп-лоссах, чтобы там сильно лететь. Да, такого не было. Но, во всяком случае, цена у нас шла за битком, цена вкатывала. Тут, опять же, смотрите... Какая ситуация? Здесь я перенес стоп-лосс без убыток. И по кьютому я также перенес стоп-лосс без убыток. Нахрена я это сделал? Я не знаю. Потому что по кьютому, как вы видите, сделочка уже здесь пропала. То есть тут она висела... А буквально уже через пару минут эта сделка у меня пропадает. Да, я закрылся там по безубытку. Опять же, тупая ситуация, нахрен я это сделал, тоже не знаю. Но стоит у тебя стоп-лосс э, вот, на 0,4. Зачем ты его дергаешь? Короче, ребят, моя ошибка. Не повторяйте этих ошибок. Здесь у нас все идет замечательно. Цена дальше проваливается полностью. Эта сделка закрыта замечательно. Смотрите по кьютому. Вы видите, сделка открыта. Вы видели, чтобы я открывал? Я тоже этого не видел. Я, конечно, охренел то, что у меня эта сделка открыта. Я сразу не понял, как это произошло, но как вы помните я же раскидывал сетку по которой буду фиксироваться по этому самому кютому дам и в это время эта сетка не отменилась и все и, то есть она само открылась ну и что я подумал, но ну, раз я уже тяну неплохой такой выток на 7 долларов, я уже подумал, есть такая стратегия на споте, знаете, когда ребята торгуют, сейчас вам легко объясню, как вообще ребята на споте торгуют. Вот они находят, к примеру, восходящий какой-то тренд, да, они покупают здесь, фиксируются здесь, могут, к примеру, купить вот здесь, в данном месте, если цена начинает у нас падать, они начинают здесь усреднять, здесь усреднять и вот здесь, да, и средняя покупка них где-то вот здесь. После того, как инструмент растет, они уже здесь фиксируют свою позицию. Потом снова здесь набирают и здесь уже продают. Точно такую же систему я только уже решил применить на фьючерсах. Конечно, на фьючерсах это максимально опасно, потому что есть такое понятие, как ликвидация. И если ты торгуешь с 20-м плечом, такими делами лучше, конечно, не заниматься. Во всяком случае, я здесь зашел объемом всего лишь на 2000 долларов, поэтому это было не так опасно, да, не так страшно. В общем, цена что тут? Цена у нас идет на понижение. Я уже вторую часть докинул, как вы видите. Цена дальше у нас улетает на понижение. Я еще как помню, нет, я больше до части не докидал, я уже принял решение то, что докину в самом-самом вот внизу, около этого уровня. По этой ситуации цена у нас проваливается еще ниже. В самом низу, как вы видите, я докинул вот здесь вот. И получается то, что объем входа у нас 3,5 тысячи долларов. Ну и все. Остается нам ждать, грубо говоря, небольшой такой коррекции. Конечно, ребят, это такой подход я вам не советую. Я бы даже не хотел показывать эту сделку. да. Но во всяком случае, многие ребята так торгуют на споте. То есть они видят то, что инструмент проваливается. К примеру, они покупали здесь от уровня. Они покупают потом здесь и покупают здесь. Средняя цена покупки получается здесь, ждут импульса к уровню, то есть три теста, и здесь уже фиксируют свою позицию. Но это максимально таким простым языком, как можно торговать на споте. Тут на самом деле у нас идет хорошая реакция на повышение, сразу переношу стоп-лосс без убыток. Часть, конечно, зафиксировал на этом импульсе и начал уже выжимать какое-то максимальное движение по этой ситуации, переносить просто стоп-лосс. Цена в данном месте вкатила и закрыла меня уже по 100+. У того, в этой ситуации на пробой по QT мы взяли всего лишь 2 доллара. Вот, как вы видите, можно было взять намного больше, но все-таки мы по QT после взяли уже отскок от этого самого уровня. Вот то самое движение. То есть тут мы добирали-добирали, в этом месте все скинули и получилось, грубо говоря, шикарно заработать. Ну Не шикарно, но во всяком случае 25 долларов в депозиту тоже, знаете, на дороге не валяются. А по ОНТ, как вы помните, мы брали пробой, максимально грамотно все сделать, давайте я вам тоже его напомню, чтобы вы помнили. вот ОНТ, как выглядела ситуация, хорошая активность в стакане спота, в стакане максимальная борьба между продавцом и покупателем, кластера начинают набиваться, то есть это видно, то, что вот у нас борьба идет на этом уровне, и вот с этой сделки получилось вытянуть хороший профит на 85 долларов, это, я бы сказал, хорошая такая получилась сделка. Так, следующая сделка у меня была... А, эту сделку я бы вам, наверное, не хотел показывать, да? Да, я не хотел ее показывать, но раз я показываю все свои сделки, да, максимально все открыто... Ну, пожалуйста. Цена подходит по инструменту ОМГ. Я уже как-то торговал на днях похожей ситуации. Просто бешеная волатильность, просто бешеная активность в стаканах, просто бешено набиваются кластера. И, в общем, цена к этому уровню у нас уже подходила трижды. И это четвертый подход, грубо говоря, пятый. И тут я решаю зайти в пробой этого уровня. После я эту ситуацию опубликовал в Телеграм-канале. Один из подписчиков говорит, братан, здесь еще цена толком не накопилась. Нет, грубо говоря, толковых объемов, чтобы лететь дальше вверх. И он был отчасти прав, потому что цена на самом деле от этих точек у нас начало вкатывать Я, конечно, для себя в моменте такой подумал Ну, раз меня все время выбивало по в 0.4, в этой ситуации я чуть-чуть подожду. И что вы думаете, уже минус 1% горит. И я решил воспользоваться той же стратегией, что и по Qtum. Конечно, это хреново делать так, ребят, на споте. Я именно поэтому и не хотел показывать, чтобы вы не делали вот таких вот дело как я вам сейчас показываю. Потому что в этой ситуации я уже тяну убыток больше 1%. Это уже ненормально. И знаете, вот по закону подлости, когда тебя выбивало на 0.4%, да, в нормальном, Нормальных ситуациях, тут ты решил немного подождать, немного пересидеть, но пересиживаешь уже больше одного процента. И здесь какую я принял систему? Точно такую. Раз я здесь закупился, я уже здесь усреднюсь и, возможно, здесь усреднюсь. И тут еще ведер накидаю, грубо говоря, чтобы у меня средняя цена где-то вот здесь была. И после уже можно даже на этом уровне выходить. Если будет там пробой этого уровня, уже потом можно и тут частично фиксироваться. Ну, то есть, все максимально грамотно выглядит в этой ситуации. Есть так, разбираться, если бы эта торговля была на споте. Но это на фьючерсах с 20 плечом. В общем, тут, ребята, по ситуации цена немножко валится. Я уже усреднился примерно вот в этом вот месте. И также планировал усредняться еще немного пониже. В это время я поехал встречать девушку на вокзал, раскинул те самые ведра, по которым бы еще добавлялся в эту самую позицию. Но мало ли бы у нас цена еще намного ниже провалилась. По этой сделке уже прошел, ребята, один час. Далее цена у нас отрастает, потом вот такие вот вкаты. Тут я еще снизу чуть-чуть добавился, вот именно в этом месте. Как вы видите, сейчас у нас перенеслась вот эта вот линия. Если была здесь... В этом месте я просто добавляюсь И линия уже становится намного-намного ниже По этой ситуации цена у нас дальше идет на повышение Очень все, грубо говоря, замечательно, да? Цена подходит к этому уровню, я жду пробоя этого самого уровня, переношу уже просто стоп-лосс без убыток, часть начал, конечно, фиксировать на импульсе. И знаете, какая тут моя ошибка? То, что мне уже просто надоело сидеть в этой ситуации, я уже думаю, ну блин, ну сколько можно уже мучиться? Уже 5 часов эта сделка идет, вот 5 часов, ребята, и шла эта сделка. И в это время я просто не мог открыть другие сделки. Ну, потому что я люблю, когда одна сделка открыта, я ее записываю, максимально для вас разжевываю. Когда несколько сделок в одном видосе, я уже начинаю путаться. И по этой ситуации я, короче, принимаю решение просто вот так вот зафиксироваться. Зафиксировался. Давайте посмотрим. В плюс 50 долларов, то есть уже не в плохой плюс, да. Но вы сейчас поймете, что этот плюс, это, это совсем было ничто. То есть я пересиживал вот такую вот просадку, да. Я, конечно, докидывался вот в этих вот местах, как я говорил вам, да. Давайте сейчас опять возьму цвет чтобы было понятно Вот, я здесь открыл тут докинулся тут еще добрался то есть вот у нас средний цене где то вот здесь тут я уже начинаю фиксировать позиции то есть тут уже плюс у нас 50 долларов получается да ну, можно же было раскинуть заявки и постепенно фиксироваться, но мне уже, честно, просто надоело сидеть, следить за этой сделкой 50 долларов, и сейчас вы просто посмотрите, это эта ракета на 10%. То есть тут я заходил в пробой, да, тут я дофиксировал, и вот, ребята, вот вам. 10% 10 роста, это охренеть просто. Это можно было 300 долларов э, спокойно вытянуть с этой сделки. В общем, давайте сейчас посмотрим по истории сделок. Это вам тоже, наверное, интересно, а то я знаю, там сейчас появились уже какие-то демо-счета, Короче, ребят, демо-счета, если вот человек торгует тупо на бинансе, да, вот так вот, ну это все, короче, габела, но есть человек сидит со стаканом, я, конечно, не знаю, можно ли подвязать как-то это все к стакану, не знаю, что по сделкам не все прогружены, да, может, надо неделя включить, ну вот, тут уже, смотрю, все сделки, короче, пошли за сегодняшний день, это кому-то интересно. Итого получается то, что мы заработали за один день, вот если смотреть дневнику трейдера, 150 долларов, эта неделя у нас уже 401 доллар плюс, это очень хорошо, потому что прошлая неделя там вышло 150 долларов плюс или сколько, я уже сам не помню, то эта неделя прям пока очень хорошо, прям я бы сказал, очень хорошо. Сегодня, ребят, буду докупать на 25 долларов биткоин кэш, у меня всего лишь в портфеле его есть, на сколько у меня его есть, на 25 долларов, и сегодня еще добавим на 25 долларов дополнительно. Полная информация по моему портфелю будет в телеграм-канале, поэтому, ребят, не забывайте подписываться, по этому портфелю у нас прибыль уже больше 400 долларов, и знаете, в прошлом видеоролике я вас просил набрать 1000 лайков, и знаете что, вы ее набрали буквально за 3-4 часа, поэтому давайте, если вы в этом выпуске мы сможем набрать полторы тысячи лайков, но это будет просто вообще круто. Поэтому оставляйте свое мнение в комментариях, не забывайте поддержать это видео лайком. Если вам видео понравилось прям очень сильно, переворачивайте экран и ставьте с другой стороны также лайк. Всем, ребята, удачи, всем профита и всем пока!